Финишное покрытие – олово-свинец. Для покрытия контактных площадок припоем олово-свинец применяется лужение с последующим выравниванием горячим воздухом. Перед покрытием заготовки проходят линию подготовки, где очищаются от загрязнений, медь подтравливается для удаления окислов, на поверхность наносится флюс. Подготовленная заготовка закрепляется в зажиме установки лужения. Оператор выбирает программу в соответствии с параметрами заказа. Заготовка опускается в ванну расплавленного припоя на несколько секунд. При извлечении излишки припоя сдуваются горячим воздухом и на площадках остается тонкий, равномерный слой покрытия.